Всем привет! Сегодня мы будем готовить закуску. Это на чередование. И нам понадобится всего лишь баклажаны. Сейчас сезон. Помидоры. Здесь у меня примерно 600 грамм баклажан и пол кило помидор. Соль обычная. Можете крупную, можете мелкую. Какой пользуетесь? И, нам, по желанию, какое-нибудь растительное масло. Я буду использовать кунжутное, нерафинированное, очень вкусное. Вы попробуйте, я вот очень рекомендую. Но можно готовить и без масла. Первое, что нам нужно сделать, это запечь помидоры и баклажаны. Баклажаны я просто помыла и вот так вот наколю вилкой. Вот так. Помидоры просто выкладываю. И отправляю в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 25-30 минут. Итак, у меня прошло 30 минут. Вот, все буквально такое мягенькое запеклось. Я еще накрою фольгой и оставлю до полного остывания. Так, баклажаны и помидоры у нас остыли. Нам теперь нужно снять кожицу с баклажанов и с помидор. Вот когда они уже так подостыли, достаточно легко кожица снимается вот таким образом. Вот так мы снимаем с баклажан и с помидорчиков. Все очень легко и просто. Вот так. И так продолжим. Значит, я все почистила. Теперь берем банку чистую. Режем на дольки, на длинные такие полосочки баклажаны. Вот так. На дну банки это по желанию. Выливаем меньше половины столовой ложки масла. Укладываем баклажаны. Дальше помидоры. Помидоры можете положить целыми, можете разрезать. Если крупные, то можете порезать. Вот так. И насыпаем соль, присаливаем. Вот как, знаете, вы салат будете солить, вот примерно столько же соли добавляете. Все. И следующим слоем опять идут баклажаны. И так вот пока все овощи вы не заложите в баночку. Вот, смотрите, вот такая баночка у меня получилась. Последний штрих, это мы присаливаем. То есть каждый слой вы присаливаете. И, опять же, по желанию, чуть, ну почти столовая ложка растительного масла. У меня кунжутное, напомню. Вот. Все овощи у меня ушли. Это полкило помидор и где-то 600 грамм баклажан. Вот три кусочка осталось, но это можно использовать в любой салат. Так, теперь... Нужно взять крышку. И если вы будете делать такую заготовку на зиму, то берете кастрюлю, на дно кастрюлю выкладываете полотенчиком, ставите банки, крышечку просто вот так прикрываете. Закручивающаяся крышка, я не знаю, та, которая машинкой завинчивается, просто прикрываете, воды наливаете, что называется, по плечике, и доводите эту воду до кипения. После закипания, вот такая баночка 700... 750 грамм, стерилизовать нужно примерно 30 минут. Если пол пол-литровый, то 25 минут достаточно. И потом, после того, как прошло время, вы крышку закручиваете, баночки переворачиваете, накрываете теплым одеялом и до полного остывания. И убираете, можете хранить там на кухне в шкафу. Я же ничего этого делать не буду, так как я сделала всего одну баночку. Я просто закрыла крышку и уберу в холодильник. И дня через два это будет просто потрясающая закусочка. Попробуйте приготовить, это очень-очень вкусно. Всем желаю хорошего дня. худеть с удовольствием. Пока!